Юрий Кириллович, скажи, пожалуйста, почему верующие постоянно путают царя и президента? Да, не верующие. Ну, это наша общая беда такая, распространенная. Потому что, как у нас говорились, Бог-то далеко, а царь-то вот он рядом. Ну и потом, ведь если уже серьезно эту тему рассуждать, наша традиция, христианская даже, православная, она этому способствовала очень долгие-долгие годы, во многих поколениях. И главное ведь научение в православной, допустим, традиции – это научение покорности. В православной традиции порицается любое, любое тяготение к свободе, к индивидуальной свободе, к свободе мышления. Это порицается и до сих пор считается в православной традиции, что человек, но ну, у него никаких достоинств нету и прав нет. Вот это вопрос Достоевского, тварь дрожащая. Может он в такой вот <смех>, уж слишком резкой антитезе предложил, да, и, и, и право имея бабку убить. Но на самом деле это вот там глубоко в подкорке коренится. Но гражданин и подданный это тоже разные по природе понятия. А у нас никогда не было гражданства, которое предполагало бы гражданина ответственного за свой выбор, за свои поступки который предполагался бы как главная ценность в обществе. Сегодня нет такой ценности в обществе, в нашей российской, которая даже демократическим государством считается. Не человек, государство, да, не настоящая его жизнь, история прошлых завоеваний, да, и власть, да, это ценность. А человек отдельный, то это вообще никакой ценности не представляет. Ну, град Божий подразумевает, что ты все-таки горожанин, да, и ты гражданин, а не подданный Царство Божьего. Или это не так? Это если думать, если рассуждать, вот, Царство Небесное, Христос говорит, приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие. Это было две тысячи лет назад. И это царь римский, который был, конечно, с одной стороны божество, с другой стороны, власть нераздельная, вроде тирания в империи в этой. Но Христос приходит и говорит, Царство Небесное приблизилось. Это Царство земное, это не последняя стадия развития человеческого общества. А Небесное Царство – это я с Богом в Его Царстве, и Он мой Отец. Так если бы мы над этим размышляли, если бы мы действительно это культивировали в себе. Но в нашей церковной, в религиозной традиции нет такой культивации. Но это потому, что люди чувствуют себя недостойными и боятся брать ответственность за, в том числе, чтение Библии, толкование ее понимания, например, для себя самого? Ну, вот есть такая недоразвитость, уже это грубо, может быть, будет сказано. Но поскольку не было никогда в практике прошлых наших поколений вот, вообще размышлений на эту тему, ведь их не было. Они не рождаются так ниоткуда. И поэтому, когда вот, мы рождаемся, и как мы воспитываемся? Ну, в школе, допустим, или в родительском доме. В родительском доме щелчок по подзатыльник, мало этого, ремня, поперек лавки. Вот так делай. И это же формирует уже сознание бесправие абсолютно, и претензия на какую-то там свободу, это расценивается как преступление. И даже самой благочестивой семье. А потом приходит в школу. Школу построили всех, да? Сейчас не так, может быть, одежки разные. А то были все, гимнастерочка, солдатская одежда. И строим, понимаешь, по отрядам, по, по подразделениям. Командир есть, товарищ, звездочки там вся такая. Это же убий, убийство личности. И где он начинает думать о себе как о достоинстве, как о человеке, индивидуальной э, внутренней свободе? Где он о этом начинает думать? Литературу изучаем в школе, она же была вся отсортирована. Там же не было даже того, что можно было предположить как поиск свободы. У нас была героиня, как ее звали, которая утопилась. и Ее нам преподавали как луч света в темном царстве. Вот она утопилась. А где у нас были такие герои, которых мы могли сказать, вот размышлял, вот оценивал. Ну вот Ленина и вся его свора, это же был бандитизм. Это же был весь мир насилием и разрушим до основания. И затем это опять стадные чувства, это опять разруха. Вот. А такая вот э, работа души, духа, где она на Западе была, это была там такая мысль. Хартия вольности, потом права и свобода, это все в том мире. А в нашем мире нету этого. И сейчас нет. И нет. тяготения поэтому нет. Потому что любой, возьми вот сейчас, <свы> вышла бабушка и написала там... Нет вобли, да, То есть она в ИЕ написала. Вот. Ну, ее в кутузку захватили, понимаешь, дело состряпали. И все это видят. И суд. И это зрелые люди, здравые люди. Вышла вот эта женщина с этой бумажкой нет в ИЕ. Потому что войны слова нет у нас. И общество принимает эту игру. Это не игра, это насилие. Это убийство свободы. И эти одиночки, которые вышли и сказали, ребята, что вы делаете? Они в тюрьме, если не успели убежать. Какой урок всему обществу? Не суйся, не суйся. Чего тебе больше всех надо? Ну вот мы поговорим как раз давай, о природе власти вообще. Она же, как говорят, там будет покорена властям, но сама природа не раскрыта. Есть власть, которая э, насилует, совершает, да, вот, да, да. А есть власть, которая совершает, как ну, правит. Лучшим аргументом является, да, вот, она и та, и другая преодолевает сопротивление, например, да, и может применять насилие. Но мы видим, как все больше и больше власть насилуют людей, граждан и, и, и, и за пределами своей страны, и внутри ее. И это одна из только форм проявления этой власти. А про другую мы ничего не говорим, про любовь про вот этот вот дискуссию, да, она же тоже есть. Почему нам ближе становится вот кто-то с палкой, да, чем жажда э, понять, что в принципе властью является и в конституции даже подтверждено суверенный народ так. источником власти, а не царь. Так. Ну такие мысли, о ценности, любви а влияние через любовь, они вот только Христу присущи. Авторитет, в конце концов. Ну да, он возникает именно здесь. Бог так возлюбил мир, власть его безгранична, но он отдал Сына Своего Единородного, чтобы вот эти отношения возникали как раз не на страхе, не на насилии, а на любви. Он выкупает и дает нам эту свободу. Теперь вы дети Божьи. Так это в Евангелии. А когда еще у нас было это? А не что мы его читали, мы только крышку его целовали. Кто читает Евангелие? Кто читает Евангелие? Сегодня, в 21 веке, священник своему прихожанину скажет, положи эту книжку, слушай, что я говорю. Чтение Евангелия, личное отношение с Богом, это нигде в церковной среде не поощряется. Ну, У протестантов это есть, но все равно сама по себе постановка такая. Власть – это вот высший институт. И раздумывают, почему он делает так, а не так. Это даже не наше право. Наше право, если сказали, вот сейчас мобилизация, мы пошли, а куда мы пошли? Ну, власть сказала, а что нам делать? Мало этого, ведь вот в этом метаморфозе перевернутого сознания, когда ненавидеть стало доблестью, когда весь мир осуждать, даже, даже не напрягает мозгов, каким образом это стало так, что мы вот здесь такие святые и бескорыстные, и безупречные, а вот они там только граница, и они там все изуверы. И фашисты, и нацисты, и, и гомики, и какая угодно еще другая характеристика. И люди это спокойно транслируют раз за разом. С телевизоров, в семейных своих перебранках, на своих попойках, в кафешках. Они спокойно транслируют, наслаждаются этим. И вопрос не возникает, как так? Как так? Ну вот я же здесь сижу рядом со мной, вот такой нормальный человек. А почему тех я осужден? Я их никогда не видел. Они мне никогда злого не сделают. Почему я его ненавижу? Нет такого вопроса. Потому что идет это, опять же, я спеленок и насаждается. Насаждается покорность, убивается способность критического мышления. Критическое мышление, оно подвергается осмеянию. Тебе чего там выдумал? Ты, наверное, слушаешь голоса. Ты, наверное, слуга госдепа. Мне приходится слышать вот это обвинение, что я работник госдепа, только потому что я задаю такие вопросы. Я говорю, ребята, подумайте, как могло случиться, как могло случиться, что до нашего вторжения в Украину там спокойно жили и на любых языках разговаривали, а как мы туда вошли, так города разрушены и десятки тысяч жертв, и вы рассказываете мне, что это фашисты. Почему эти фашисты не убивали и не расстреливали до прихода нас? Бесполезно. Ты агент госдепа и пошел вон. Это такой эффект наблюдателя. Он, когда наблюдает за чем-то, начинает находить то, чего там, в принципе, может и не быть. Но он придает смыслы. Вот мы ну, да. мы почему-то решили наблюдать за другой страной и искать бревно, только не да. у себя в глазу. Да. Юрий Григорьевич, а вот я смотрю, очень много проповедников стало, ну, будем говорить так истолковывать вот эти слова о покорности власти, о праве царя, там, мобилизовать всех, почему-то вот, перекладывая это на такое же там, право президента мобилизовывать и никого не слушать не, не беря ничего в расчет. Вот это, ну, я понимаю, что это такое неправильное толкование, но многие это воспринимают достаточно серьезно. Мой вопрос в чем заключается? Вот очень много профессий сейчас э, искусственный интеллект заменяет. Водители уже да. ненужные будут. Э, диагноз очень просто поставить искусственному интеллекту, потому что он пользуется всей базой данных, которые есть э, вот в его доступе. И быстро, анализирует, и быстро да. анализирует. А сейчас стало возможно разговаривать с книгами, задавая какие-то вопросы. И даже мало того, что появилась первая Библия на английском языке, вот, которая работает также. По сути, я могу без пристрастного толкователя, искусственный интеллект, спросить о чем угодно, и он ответит. Ну, да. Как вы считаете, профессия в этой связи, вот этого вот... А пастора, священника, она может быть тоже заменена как профессия водителя, например, в ближайшее будущее? Может. Может. Это Мы не могут... можем прогнозировать, как долго продлится такое состояние развития. Мы видим, как вот одновременно с этим интеллект искусственный, кибернетика шагнувшая так далеко и высоко, как не мечталось даже фантастом. Мы одновременно с этим наблюдаем и другой вектор. Угроза ядерного шантажа-то, она висит от нас. Вот эта вот огромная часть планеты, которая в зависти своей возненавидела всех окружающих и потрясает этим ядерным запасом. Вот она же ведь тоже реальна. И поэтому, может быть, посторов и не удастся заменить на, на искусственный интеллект. Может быть, раньше случится та страшная фаза, которая называется Армагеддон, да, и мы увидим испепеленную Землю. Вот. Искусственный, в этом случае искусственный интеллект был бы желанным Потому что у него нет таких чувств, как есть чувства у людей Вот этой обиды, этой зависти, который может нажать на кнопку Как этот наш, которого называют президентом Они пойдут все в ад, а мы, а мы в рай пойдем И он готов, угрожая миру, нажимать на такую кнопку Поэтому я думаю, что пасторов, дай Бог, чтобы они появились. Дай Бог, чтобы они появились. Ведь парадокс заключается в том, что в нашей российской сегодняшней реальности посторов десятки тысяч. Ну, Берем православие, католики, лютеране, там, все протестанцы, христиане, все духовные работники, скажем так. Не считая вот колдунов, экстрасенсов и прочих. И посмотри, как один человек в своем безумии всем этим пасторам спокойно дает повестку дня и диктует, что говорить можно, а что нельзя. Так вот мы говорим здесь о нашей покорности Богу, потому что голос от Бога закрыт, запрещен, он выведен в разряд недопустимых. И все вещают ту повестку, которую им с Кремля задают. Как многие говорят в мирное время о том, что есть духовная брань, там, и нужно противостоять греху, исповедовать веру, называя вещи своими именами. Вот в это время военное растерялись и не знают, что делать. Я имею в виду самих служителей. Вот, есть, есть примеры, когда служителя начинают, там, например, успокоительные какие-то принимать и приходят в какое-то ну, а какое да, состояние такое, что даже, даже речь пропадает. И что в этой связи как бы можно сделать такое, чтобы помочь этим растерявшимся вожакам обрести землю под ногами? Не поможешь ничем. Время для того формирования, в котором формируется вот такая стойкая вера, способная к восприятию любых катаклизмов, оно уже прошло. Вот в этой вот сети, в теперешней катастрофе люди формируются такого склада, как вы сказали, способные быть трезвыми, способными хладнокровно выводы делать и решения принимать. Они формируются вот в этой буре теперешней. А то тепличное время. И там была такая искусственная, вот если уже говорить так честно, там была такая искусственная атмосфера, в которой проповеди церковные они были не о том, чем человек жил. Они вот в этой своей большущей библиотеке набирали темы, которые не относились к конкретной жизни. И сейчас мы обнаружили вдруг, какое несоответствие. Да? Эти проповеди также звучат, как звучали и 10 лет назад. Только люди-то уже находятся под бомбежками, только люди стоят уже на таком рубеже, когда нужно выбрать: или тебя убьют, или ты убивай. А проповеди все те же самые. Поэтому, когда у нас нет такого именно запаса знаний и опыта жизненного, вот оно и обнаружилось. Поэтому я в этом случае ну для себя, так это с печалью э говорю. Вера была в большинстве своем неверой настоящего отношения с Богом, личного, она не транслировала именно эту самую высшую ценность, <coughs>, личное отношение с Богом у каждого христианина. Она была такой, ну, я ее иногда называю профессиональной верой. Просто религиозные собрания, религиозные группы, структуры, и вся эта система, она отвечала точно той системе государственного устройства или бизнес-устройства, она не являлась представительством неба. Да, там были какие-то отличительные характеристики, но они вторичные. Первичные были все те же самые, деньги – Материальное достояние, отсутствие болезней, какая-то еще сплоченность на определенных ценностях, но настоящей веры личной, которые могли бы стоять под бомбежками, под угрозами, к сожалению, не было. Ну вот э, это так называемая бюрократия церковная, которая народилась э, вот в это время, ну или проявилась, она народилась когда-то, видимо, мы это даже ну, не да. замечали. А она сейчас исповедует, ну, такую, я бы сказал, теологию рациональности. Ну вот, ее же церковь сохранить. Можно же кого-нибудь отдать, например, там, да, списать, вот например, Альбертер. Можно же его в жертву принести, но ну, сохранить ну, Розаховуе. Да. Вот, а, вот этот, а, такой, как называют, технократы, да, ну, бюрократы, да, технократы, да, да. губернаторы. Вот эта порцель, она доколе вообще она ну, будет ä, проповедовать и делать э, вот, акцент на том, что рационализм важен, а, а все остальное, там, исповедание, духовность и вот это ну, называние вещей своими именами, это, это можно задвинуть, что называется, до поры до времени. Вот этот вопрос у вас очень такой важный, ценный, и он заставляет увидеть, что эти структуры вот, официальные церковные, религиозные, ли их назвать, рациональные, мыслящие именно так, из выгод, устроенные по, по светским лекалам, вот сейчас они обнажили свою несостоятельность, но в это же самое время вдруг проявилось, что в это же самое время вдруг проявилось, что личная индивидуальная вера присутствует, и она рассыпана, как жемчуги где-то там, в неизвестных и иногда в самых неожиданных местах. Вдруг такая вера возникает, и слышно ее из уст человека, которым никогда бы не подумал, что он верующий. И она звучит как набат на фоне всего религиозного вот этого одобрямс, когда христиане в этом рационализме, устроенные в государственную систему, безликие, безгласные, молчаливые, уж простите меня, то же самое стадо, о которых Пушкин говорил, «Спаситесь, мирные народы», никакого голоса святого. Никакого отличия от общей мирской традиции, вся повестка общегосударственная. Поэтому вот, вот это вот, ну, дал Бог сегодня такое испытание. Я так вижу, что э, наше вот переживание в этой э, пандемии э, сильно потрясло церковные структуры. А теперь это военное положение, оно еще более сильно трясет церковные структуры. И отпадает вся эта листва, как вот наше осеннее сегодня красивое убранство, спало с деревьев. А проявляются вместе с тем, проявляются настоящие верующие, которые готовы идти хоть в тюрьму, хоть куда, но у них есть позиция. Проявляются такие. И, и это обнажается, что структура – это чушь. Официоз – это чушь. Это самоделки, которые настроены в основном-то под давлением власти. Все наши структуры церковные это, это властью насажденная. Когда наших отцов из тех 30-х годов доставали из лагеря, вот им предписывали, как должна быть устроена церковная жизнь, и им давали вот разрешенный коридорчик. Mm -hmm. И в этом коридорке мы сформировались, и им вот это наша ниша, вот это наши обязанности. Мы их воспринимаем уже почти как Божье откровение, и никак не воспринимаем, что у нас другая миссия. Христос говорит, идите до края земли, проповедуйте Евангелие Царства, не бойтесь убивающих тела. Ну возьми эту фразу сегодня и примени ее в нашей жизни. Фу, убивать тело – это самый сильный страх, который мы испытываем. И зачем нам терпеть это убийство тела? Да лучше мы прогнемся, да лучше мы угодливо послужим, да лучше мы скажем, чего изволить, и мы все можем сделать. Потому что мы тогда и дом сохраним, и семью сохраним, и свою свободу сохраним. И пожалуйста, ну а что мы тут потеряли? Ну мы можем вам сапоги мыть, мы можем вам зад лизать. Мы же в душе-то все равно верим. Вот эта святая неудовлетворенность у людей она накапливается, а разрешиться ей, ну, видимо, все равно где-то придется. А будет ли маркером вот этих новых христиан, новых пастеров, служителей, которые, лидеров, которые поднимутся, вот эта терпимость к таким ну, другим деноминациям? Вот, это вот разграничение на баптистов, лютеран, пятидесятников. Будет ли оно преодолено вот, в связи с тем, что оно вызовут будет преодолено такие. именно теми вот, теперь проявившимися христианами, которые во главу своего упования поставили Христа. И когда они поставили Христа, они вырвались из влияния этих структур. Потому что структура в любом вот, большом, малом масштабе, она формирует себя и защищает себя. И в этом случае она вступает в схватку со всеми инаковыми структурами подобными. Даже внутри одной деноминации. все равно это происходит, когда вот можно уже, простите мне, так, самых близких, сказать, баптистских общинах. Если я вот в этой общине нахожусь, если я в этой общине, так сказать, посомой или меня здесь опекают, если меня здесь, как сказать, шерсть берут, то я вдруг захотел перейти в соседнюю общину, я становлюсь преступником для своих самых дорогих и близких потому что я становлюсь предателем, я ухожу, я куда-то, я кого-то избрал, предпочел кого-то, а здесь возникает, как это так может быть, у нас же вот тут только, ли, только лишь у нас. Вот когда вот это вот наступило время расстройства и раздраивания, проявляются те свободные люди, я вижу их. В них деноминация не имеет значения, в них имеет значение человек и его отношения с Богом. И вот тогда, когда я и вы в одинаково понимаем Бога, а жизнь у нас совсем разная. Мы одинаково понимаем главенство Бога, а жизнь у нас совсем разная. И это определил Бог. Вам вот такую, а мне вот такую. И я уважаю вас, потому что я Бога уважаю. А вы уважаете меня, а мы живем по-разному. И у нас есть какие-то отличительные черты, не только внешние, но и внутренние, по уровню нашей веры. И тем не менее мы друг друга не унижаем, мы не судим, и не пренебрегаем друг другом. Вот это время наступило теперь. Оно было во времена апостолов, оно было во времена такого живого распространения христианства, когда догматы не сформированы были, когда структур не было вообще, когда христианство было живое, это было движение, это было подвижничество, это была жертва, это было то, что действительно я выбрал Христа, и все, теперь и ты выбрал Христа, мы братья. А у нас сейчас это должно произойти а, прозрение, что мы-то не Христа выбрали, мы выбрали структуру. Она ближе к нам, и мы ее выбрали. Нам в ней комфортней.